здравствуйте друзья у нас короче такой э, эксперимент сегодня э, вот руслан привет, Всем привет. Э, сколько сегодня у нас бургера съедет? Ну, марган мне бросил вызов а я его принял вызов состоял в чем да, есть 20 бургеров за 10 минут, за 10 минут. Представь, так у тебе 10 минут время есть, знаешь, да, ты <laughs> сам? Да. У Успеет, успеет. Сколько? 2,30. А, да. 1,7. Она была неделю. Тебе да. Руслан, если за 10 минут ты съешь вот этот 20 бургеров, два косаря. Опа, не есть, вот. Давай быстрее. Делай контент. Видишь, у тебя сколько человек сейчас смотрит вот и похваливает тебя, короче, а ты здесь, короче, ну, медленно. Пойди. Надо, надо. Мы с тобой по-другому поговорили только? Опа. За 10 минут. За 2000. 20 бургеров. Мне ну кажется, он уже наелся тебя верим куда вы Пять минут уже прошло. Кушай, кушай. Не отвлекать, ребята. Я не отвлекаю. Просто... Я спрашиваю, как? Любим? Да. Сколько съел? Шесть, Шесть штук? Нас, два, три, пять. Четыре, четыре, пять. Пять, да? Тебя Мардон Чашанов. На наш канал Мардон. Чашанов. Чашанов. Да. Он снимает, я вот сейчас значит три бургера за одну минуту, ребят. Я при этом могу еще и закрывать головы, как бы видишь разницы. Ага. Серега, ты смотри, за один минут тысячи съесть три бургера, тысячу рублей. Серега, договорились? Договорились. Давай, сейчас поставим тайм. Ты готов, Серега, да? Я пока что не ложись сам. Выдохну. Давай. Засяду. -а -а. Ну все, все готово? Ты не <с <meteorik> <с Готово? За да, давай. подожди, готово? Ты скажи, что готово? Смотри, да, давайте, ребята, посмотрим. Тайм. <плотили> Пошло. Пошло. Пошло. Сади, видишь, что он съел. Давай, давай давай, давай. давай. К сожалению, ребята, у нас не повезло. Ну скажи, какое ощущение тебе? Я <смех> <Ты> обещал, <смех> что три бургера за 1 минут, он съел. Ты <смех> как на? так Как так? <смех> как, так, говорит, как так? <смех> а люди, которые сможет съесть.